Итак, у нас есть вопрос от наших уважаемых радиослушателей. Лариса из Чикаго не подписалась, без фамилии. Вопрос. Как научить дочку ей 20 лет правильным манерам будущей жены? У нас в семье, к сожалению, все было наоборот, скандалы и развод. Даже, даже в стихах считаете. Да, точно, да, скандалы да. и развод. Ну, смотрите, Лариса, если до вас дойдет мой ответ, то мне бы что хотелось вам сказать. Во-первых, похвалить вас за то, что вас волнуют такие вопросы, и что вы понимаете, что, к сожалению, в своей семье, примером своей семьи, вы свою дочь не вдохновите. Ну вот, мой предыдущий вопрос, он в какой-то мере перекликается с этим вопросом. Смотрите. Как правило, дети впитывают не то, о чем им говорят, а то, что они видят. Они подсознательно впитывают тот опыт родителей, который они наблюдают с раннего возраста. Потому что, ну, по разным так сказать, мнениям ученых, кто-то говорит, что от года до пяти у ребенка впитывается и складывается основные как говорится, блоки его мировоззрения жизни. Кто-то говорит до трех лет. На самом деле смысл сводится к тому, что в раннем возрасте ребенок перенимает модель жизни, которая построена в этой конкретной семье, и в этом конкретной, в этом роду, а также в этом обществе, потому что ребенок, скажем, родившийся в России, или ребенок родившийся в Чикаго, это две большие разницы, как говорят в Одессе. Смотрите, прежде всего вам нужно отследить те основные проблемы, с которыми столкнулись вы. То есть если вы хотите быть учителем, если вы хотите ну, передать своей дочке благостные манеры, то эти манеры должны перекликаться с вашим сознанием. Вы должны их осознать прежде всего и проанализировать, какая именно проблема привела к вашему разводу, что не получилось у вашей семьи. Ну, например, если вы а, не смогли создать дружеские отношения с мужем, если у вас не было то, что называется теплых любовных отношений, вы не можете передать дочке сказать, вот люби своего мужа, вы должны в данном случае, очевидно, повести разговор каким-то таким образом. Ну, к примеру, вот смотри, там скажем, Наташа, Тебе уже 20 лет, ты уже находишься в том возрасте, когда в любой момент ты можешь встретить мужчину, который тебя заинтересует или тебя. Самое важное — это создать отношения. Вот смотри, к сожалению, в нашей семье у меня с папой отношения не сложились. И прежде всего я думаю, потому что, ну видишь, ты же знаешь нашу бабушку и дедушку. Видишь, бабушка вообще осталась одна на папа погиб, дедушка погиб на фронте, она была одна, была и мужчиной, и женщиной, ей не было ни до отношений, ни до чего. Когда мама нас воспитывала, мама была довольно жесткой. она была и мамой, и папой, ты бабушку знаешь, она такая и баба, и мужик. Поэтому я не научилась, как правильно создавать отношения. Я привыкла всю ответственность брать на себя, быть и тем, кто зарабатывает деньги, и все. Вследствие этого я не научилась, как создавать отношения. Значит, ты, милая моя дочь, самое важное, ты должна понять, что отношения мужчины и женщины это целая наука, которую тебе надо познавать. Но самое важное, тебе нужно научиться, как быть другом, прежде всего другом. Если у тебя к этому мужчине открыто сердце, ты его любишь, ты должна научиться, как проявлять свою любовь. Потому что любовь, к сожалению, в нашем обществе очень часто путаются со страстью. Вот многие, особенно когда влюбляются, это любовь, это любовь, это страсть. А любовь — это совершенно другое чувство, которое никогда, в принципе, не утихает, если это длительная, безусловная любовь. Но здесь мама бы могла добавить, если будет знать, что безусловная любовь это очень редкий продукт в нашем обществе и встречается очень редко это утраченный продукт и вы что-то хотите сказать, Володя? Ну-ну-ну, я с вами согласен, я киваю головой и делаю большой глоток кофе. Окей, okay. так вот такая мама, по-моему, Лариса может добавить, что тебе надо учиться и это самые главные знания, которые Девочка может понять, учиться, учиться и учиться. И это, наверное, когда-нибудь, Володя, будет, там, я знаю, темой нашего э, следующего какого-то, может быть, передачи. Обязательно. Потому что это утраченные знания. Это утраченные знания, которые потеряла не только Лариса. Это знания, которые потеряла наше общество. Цивилизация, я бы даже сказал. Цивилизация, да. Ведические знания называют время в которой мы находимся, Калиюга. Кали юга В этот да. период мы их потеряли. Но вам, Лариса, опять повторяю, вам аплодисменты, что вы, так сказать, вы задумываетесь об этом, что вас это волнует. Это очень важный вопрос. И, ну, вы найдете специалистов. В любом случае, если вы свяжетесь со мной, я вам подскажу охотно. Это дорога, отдельная дорога, очень важная, потому что я бы поставил обязательным, вот в обществе, если бы я был в правительстве, я бы поставил так, прежде чем люди женятся, им обязательно надо пройти какие-то важные здания. Точно так же, как врач не имеет права прикоснуться к больному, пока он не получил лицензию, не закончил институт или университет, точно так же человеку нельзя прикоснуться к семье, к возможности родить ребенка, если этот человек не обладает знаниями. Потому что когда невежды рождают детей, получается невежественные семьи, невежественные дети и очень много проблем. Welcome to kali <laughs> Что ж, не надо было одному умному мальчику проклинать царя. Вы же помните, да, эту историю, как Kali-Yuga началась. <laughs>